Всем привет дорогие друзья! В этом видео хотелось бы рассказать свою историю сборки ПК, которая, я уверен, знакома многим из вас. Сразу оговорюсь, что это не эталонная сборка компьютера, и даже не совсем сборка, так как некоторые комплектующие я взял из старого компьютера. Поехали! Начнем с того, что на даче долгое время стоял старейший ПК, который еле кс 1.6 запускал. Но как-то в нем разбираться и что-то апгрейдить не видел смысла. Потом, в один прекрасный момент, он перестал запускаться. Тогда я еще ничего не понимал в компьютерном железе, но все же решил разобрать системника и попробовать устранить проблему. Однако, подняв охлаждение, я не увидел там процессора и был сильно этому удивлен. Я забрал компьютер обратно и забыл про него. Летом этого года я решил снова устранить проблему. И в железе я уже разбирался получше. Логика моя была проста, но не мог же компьютер работать без процессора, а никто, кроме меня, им не пользовался. Так что просто никому не был нужен. Так и получилось. Процессор прикипел к охлаждению. Как оказалось, сборка была просто ужасной. Комп где-то 1996-2003 года сборки, там все было максимально печально. МД-атлон 64 Athlon плюс с тактовой частотой 1.8 ГГц, Кон на 939 сокете, 512 гигов оперативной памяти DDR1, жесткий на 20 ГБ, NLNBP на, на 350 Вт, а еще отвратительный доисторический корпус придачи. Понятно, что такую сборку очень сложно и бессмысленно обновлять с той материнской платой, которая имелась, хотя бы потому, что на ней Дитер первая память, нет портов SATA, да и даже двухъядерные процессоры на этот сокет с такой частотой системной шины сложно найти. Решено было брать другую материнскую плату. Хотелось собрать подешевле и быстрее, поэтому собиралась бы у комплектующих, купленных на авито, а не заказывал комплектующие из Китая. Так, я взял материнскую плату Gigabyte GA-G31M 2 l при 2.4 на G31 чипсете, сокет 75 с частотой системной шины 1600 мегагерц. К ней я взял процессор Intel Xeon E5345, так твой частотой 2,33 кГц, разогнанной до 295 кГц. Да, можно и было и получше взять. Здесь соглашусь, немного неправильно сделал выбор. И также в эту связку взял хорошее охлаждение подходящий для существенного разгона ЦПУ. Единственный минус, который можно выделить у материнской платы, это максимальный объем оперативной памяти в 4 гигабайта. однако частоту оперативки она поддерживает в 1066 МГц, что опять же благосклонно скажется на разгоне процессора по шине. Весь этот набор обошелся в 1800 рублей, затем мне предстояло выбрать оперативную память и жесткий диск. Понятно, что при таком ограничении по объему оперативной памяти и наличию всего двух слотов под нее, надо было брать две плашки по 2 гигабайта. я взял пару от компании Apasser. Отлично работающий в дулканале и выдерживающий разгон лично у меня 850 мегагерц и 1800 эффективных. Оперативку удалось взять за 400 рублей. Плюс еще я докинул какие-то свои ненужные плашки продавцу, так сказать, трейдин. Затем я покупал жесткий диск, выбор пал на диск от компании Western Digital. Raptor 740, объемом на 800 гигабайт и скоростью вращения 10 тысяч оборотов. Обошелся у меня в 350 рублей, конечно это мало объем, но по систему и пару игр и программ хватит. К тому же я подключил старый диск на 20 гигабайт, а также в любой момент можно прикупить себе жесткий. Видеокарта меня осталась после апгрейда основного компьютера. Это видеокарта GeForce GTX 560 Ti на 1 гигабайт GDR5 видеопамяти от компании Gigabyte. Вп я также взял из старой сборки, но вот с корпусом возникли проблемы. Хоть был и нужный форм-фактор, но все крепления под материнскую плату не совпали. Я так полагаю из-за разных сокетов и их расположения на материнской плате может я и не прав. Я пробовал перепоять крепления на нужные места, но мои попытки были тщетны. Однако я выкрутил переднюю панель и перекинул PowerSV на нужные пины. Поэтому при включении ПК мне не приходится каждый раз замыкать контакты на материнской плате. Таким образом, весь апгрейд обошелся мне в 38 долларов или 2500 рублей. К сожалению, не могу заснять для вас тест в играх, опять же, из-за отсутствия необходимого места на диске. Однако я попробовал поиграть на нем в CS, и она спокойно запустилась в 4 разрешения на низких настройках и стабильно держала 90 100 fps в матчмейкинге, что вполне играбельно. А на этом все. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем спасибо и пока!